Добрый день, дорогие любители игр Вы на канале Мир Мелкон Меня зовут Никита И мы продолжаем играть в Resident Evil Village А, ну да В прошлой серии мы с тобой победили Моро У нас третий участок, участок, господи Третья часть нашей дочери Входит, вот эти бодаются кабаны Тихо так, ладно. Собственно, мы выходим вот так, получается. Чего я хотел сказать? Да, мы получили третью часть. С нами связался Гейзенберг. Это четвертый, получается, правитель этих земель. Кстати, что-то не нашел. Не нашел, блин. Собака. Ладно. И пригласил нас в замок. Он сказал, что поможет нам Спасти нашу дочь В обмен на что? Не знаю, посмотрим а, Дело в том, что скорее всего у него Какие-то свои там дела, делишки О, Так что Идем сейчас на кладбище И выясняем это Ну быстрее Ну -мо. Добрый вечер а, Напоминаю, что в деревне Ходит собака сутулая, блин Огромная, страшная Бабосики Я думал, уже не дали. А, Ещ ч, знаешь, что хочу сказать? Прикол. Залез в трофейчики посмотреть. А, блять, ножа же нету. Залез в трофейчики посмотреть. А, думаю, ну дай гляну, что там интересного есть. И знаешь что? Да, ебать, ебаные драконы, нахуй. Иди сюда, чайка, блин. Ну куда? Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. А, это заметил, да? Ты вс. Конец. Да? Вс, нормально. Чё, блин, говорю-то? Говорю, значит, вот чё. Да, бля, хорош. Ладно, пойдем вернемся. Короче. Сука а, Значит, залез в трофейчики, Смотрю, а там знаешь что? Есть трофей за спидран За 3 часа Значит, 3 часа Это сколько? А, примерно серии по 40 минут У нас идут Четвертая серия, грубо говоря, да? Ну, 4 серии То есть, когда в замке ходила Димитреску, пыталась нас там Своей сиськой придавить Кто-то уже игру, блядь, прошел, ты представляешь? Тихо, блядь ты представляешь блин ну я тебе что скажу это в принципе реально ага. в принципе это реально то есть я не вижу в этом что-то прям такого супер-пупер сложного потому что в седьмой части там тоже она проходилась примерно как Ебать. примерно как это наверное, будет по продолжительности и там я ее тоже проходил спидран спид... спидрунил и пробежал ее что-то... Ну, короче, от того времени, которое нужно, мне еще... Опачки. У меня еще осталось где-то ну, минут сорок, по-моему. Так что ничего сложного в этом нету. Думаю, можно будет пробежать как-нибудь. Есть! Это, кстати, уже третий. Третий лабиринт. Остался один где-то. Кстати... Получается с каждого босса по лабиринту, да? Один замок Димитреску был, второй э, около особняка и, собственно, третий вот на мельнице. Да, ну хорош кать, ты пугаешь-то. Где вот эти гоблины летающие? Есть, Есть! Добрый вечер. Но, но, но, но! Дергайся! Где? Так, СЛЫШЬ! Да короче... Тихо, как блок! Поебал. <связывая> нет, не поебал. Подожди, нет <связывая> только аптечек. А -а -а -а. Так, что беспорядок? Э а, а а Открой. Или он, в смысле, прям так патроны для револьера Странно. Так, мне нужна аптечка. Одна. Бля. Плохо. Плохо. А ты чего хочешь от меня? Где ты? Иди сюда. Давай. Ну уже нет. Тысяча. Блин, с них много падает. Ч ⁇ Дай ну епта! Заткнись. Трава. Травник, блин. Так, собственно, по патронам у нас что, по патронам все плохо. А чем вот этот дробаш отличается от того? Этот более скорострельный получается? И что, тот -да -да -да -да -да -да -да. Тот дробаш, получается, можно продать. И Куда нам идти? Опа, тайник с оружием мороза. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ой, хорошо. Так, в дом еще не сходили. Дожди, смотри. Один раз. Э! Да, блин, но надо было прицелиться. Ну ладно. Но этого ему точно хватит. О-о-о! вот этот... Блин, я же забываю, я хочу тот пистолет попробовать, блин. Блин, что-то денег много дают у нас. Что-то жесткое ожидает. Где? Да где? Где кто хрехтит? Ой, так это Много подъемчика, разворот О, хорошо Блин, травы много, блин Можно сейчас это, какую целую плантацию вырастить Реагентов с травами Так, нам туда, скорее всего Давай туда, вот здесь тайник, да? Скорее всего, да Можно? А давай, а давай по приколу да ну, там волчары сидит, кричит. Давай по приколу засади. Девом, блядь. Давай по приколу. А? А? <сíх> <сíх> <сíх> Добрый вечер. <сíх> <сíх> так, ладно, это было не смешно. Хорош. Правда. И чё? И как мне быть-то? Мне и винтовка нужна. И пистолеты, дробовик, и гранатомет. Ебать он место занимает. А -а -а. Хотя, в принципе, места-то хватает в целом-то. Блин, что делать? Три мины! Откуда? Е -е Есть. Е Ей, давай... Во-первых, аптечку сделаем. Еще одну. Еще одну. Почему бы не? А, мина, мина, мина. Блять, из травы делаются патроны. бнеха муха забыл. Ты че мне не напомнил? Ладно. Похер. Пока револьера оставим на потом. Подожди. Подожди. Блять, подожди. А где? Это собака. Подожди. Нет. Да ну нет. Не надо. Я пошутил. Ты заходишь в помещение и сразу тихо, да? Да это реально, это собака где-то. о пиздец здравствуйте что делать то блять как его обходить там прям встал лаборатория морожи мы сейчас так как то пойдем похитро выебаном. потому что там то мы вернуться не можем как я понимаю зверь там кабан. Ну, блин, проходи. Куда-нибудь уже. Блять, ебать, надо было прощемать, да? тихо тихо тихо тихо тихо тихо чуть чуть пойдем пойдем пойдем пойдем Потихонечку, потихонечку. Тупик? Мы пришли в тупик. Мне это не смешно, подожди, не рада. Надеюсь, он-то не слышал. -р -р -р -р -р хорош, хорош, светошумовые. Как переключиться? L2 крест. Блять, а куда идти-то, ёпта Я не понял. Или мы чё сюда приперлись-то? Просто оружие забрать? А я там мог выйти, что ли? Получается. Ну, наверное, да? Не, ну давай, мы за револьвером сходили, это, конечно, все интересно. Давай мы жарим, нахуй, хоть разочек. Пусть не выебывается. Где он? Да, блядь. Тихо, тихо, тихо. Это это пранк, это пранк! Блять, догонит, да? Ой, блять, догонит. Ой, чувствую, догонит. Ой, все, жопу сейчас откусят. Не откусят? Да и пошел. Ну вс, здесь-то его сейчас не должно быть, по идее. Он же там остался. М -м -м, спокойно вообще, без паники. Что такое? Куда поползла? Куда не упади. Так. О, блин, паскащик, блядь. С тебя разберусь, блядь. Сюда сейчас нас советуют, блядь, советь. А мы здесь что-то не взяли. Вот домик, да. В котором мы что-то не взяли. Так, давай возьмем. Или не возьмем. На... -а -а. А, а, ну все, сейчас спокойно уже. Да я знаю папуля пулям. Сейчас. Открыли? Есть. Хорошо. Роза из Waiting for you. Извини, пожалуйста. Мясо дают? Да мне не нужно. Я думал, это классное мясо, блин, какое-то. Ну ⁇ пта, ну ч ⁇ вы? Шоу продолжается. Шоу маска! Yeah. А, ну сюда, я так и понял. А я думал на кладбище, которое и там. Маленькое кладбище, нет? Тук-тук. Ага. Удачи! <свят> <свят> Этот мужичок что, пытается к тебе предрасположить? Но здесь же можно пройти? Воу-воу-воу, можно? Это куда? Трофей каннибала. Сокровище под крепость. Давай сюда сначала сходим? Интересно, что здесь? Еееееееесть! Хорош! Табочки. бочки? Это бочки. мне это место не нравится подожди здесь живет бабуля здесь кости, кости висят На, спасибо ну, по воде я могу пройти же я надеюсь меня никто за жопу не схватит не скрипи ага и блять напугал Патрончики. Мина у меня... Да, блин, у меня мин уже, блин. Хоть минное поле устраивает. <свист> это что было? Да? Чего орёк? Оу. И это мы что? А, -а, а, по ушам ударило больно. хи -и -и. Да что за долбоёбин? Ты кто, блядь? Выйдет, подожди? Блядь Не выйдет, да? <пост 9 women> так, если не будет хули давай вот просто уярим и все такой злой то так погоди знаешь что можно сделать да это блять не шмякай и место место где собственно вот выбор где он? Где, блядь? Где он, блядь, рычит, блядь? А, здорово! Хе-хе-хе-хе! А, Подожди, как как выбрать, как выбрать минус, сука! Нахуй! Все, устал? Ха-ха-ха! ха ха блять! Чу, чу, чу. О, ебать. Да не, не, не, это нормально. Так, подожди, блять. Так, это нормально, рабочая схема. Блять, блядь, ебать. Так, мне меня еще гранаточки. Да ты чё не подыхаешь-то, ебаный брат? Да ну серьезно? Да блядь, и Блять! Нихуя себе! Какой то шустрый, блять, дядька! Да ты заеб! Ты серьезно! Блядь! Ебать, он реально прыгает, что ли? Тихо, тихо, тихо! спецназ нахуй тихо тихо тихо да успокойся ну, походу вот горб надо поехать да ты че такой серьезный yes, нахуй не Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай, ай, грызут, нахуй. Нет, подожди, я это сейчас это. Я не знаю, что с ним делать. Где эти собаки летают? Нет, ну это, это все. Да беги-беги. Патронов-то всё, блядь. Можно выйти на улицу? А, блять серьезно подрезал нахуй его что нельзя убить Живу нельзя убить что ли мясо мы ебать набрали что сейчас это Ну, серьезно, я думал, его можно убить? Или его можно убить? Ну что я в него херачил, блин, и минус сколько потратил на него. Ну ладно. Не, давай мы... Что это? Да я там что-то забыл за стенкой. А! 8 июля. Сегодня должен приехать веселый торговец. Он всегда дает мне старые газеты. Миранда запрещает читать их. Но я обожаю читать новости из внешнего мира.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 Я уверен, что видел этот же символ на стенах в пещере. Этот раскрытый зонт сразу бросается в глаза, как здесь оказалась эмблема какой-то далекой фирмы. Не связана ли она с мужчиной, который жил здесь много лет назад? Вряд ли. Ничего надумывать... А, нечего надумывать лишнего. А -а. Ой, блин. Что-то, блин, помахались. Что-то бесполезно как-то. А -а -а -а -а -а -а -а Моё, блин. Блин, его походу реально нельзя ушатать, да? Подожди, мужчина, поверните голову. Да, но что так долго поворачивает? Ебас пятнадцать. страшного не случилось а, давай по дому еще зайдем Потому что он что-то есть блин ну нож переключаться просто долго ну собственно здесь мы сделали почти все я так понимаю а блин надо было сюда в бочку ебануть ладно патроны мы просрали Здесь мы тоже все просрали. Кстати, вот обратно переключаюсь, заряжен, заряжен. Гудлак. Спасибо, спасибо. Один ты обо мне. Заботишься и переживаешь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Слышишь, да? Вот собака. <звук> Пугать, не патронов, ничего нету блин. Так, а -а -а -у -у -у. кстати, короче, расстреливаем обойму и берем тот пистолет, пробуем. Я все забываю, забываю. Блин. А просто, блин, конечно, полупражение. попробуй не перезарядись. нас ну, попал Ой. еще где попал все похоже что все не-не-не где-то еще а ну вон светит блядь. смотрящий за районом блядь. Снайперка это огонь, блин. Просто это вообще прям. Ой, блять, откуда нахуй? Да, плеть, все, пизда. Убивают нахуй. Ты ч? Убили? Смерть! не перезаряжает ну, ладно два патрона хер с ним лучше блять voilà, ну, вот все собственно а -а -а -а. доступ сюда а -а -а -а -а, выбор ебать nah заткнись у меня новый пистолет Да умри! А, блядь, косой, блядь, как и я прям. Тихо. Ты ч встал? На, нахуй, блядь, глаз пробил. А! Ну и хули. Ебать. Дай подожди, дай прицелиться. Но в этих проще попасть, потому что они фиксируются, и ничего делать-то особо и не надо. О, хорошо. Да где деньги-то? Там, наверху, получается. Опа, достал. Так. То есть нам сейчас с собаками этими воевать. А зачем мне дали мимо? Сейчас что-то будет интересно. Блин, я хотел тот дробовик взять, вспомнил. Ну, ладно. Блин, просто нафига нам два дробовика, да, получается? Место-то занимает очень вообще... А, Ебать, смотри, нахуй засада, блядь. Пизда, вообще засада. Тихо, тихо, тихо. С той стороны. блять, промазал. Или попал, чё тихо тихо тихо тихо это сейчас все будет Одно патрон да нет нет, нет. Где? А где снайпер вот один снайпер а где второй ну, еще один был вот хуярит а он там хуярит нахуй все спокойно С патронов хватает как-то <смех> бочек понапихали подожди у нас помимо того большого волка есть еще этот бородатый огромный дед блин, с молотком он где ходит собственно а кстати что-то я так туплю эту дверь. какую а ну, собственно, сейчас поищем. А, собственно, нам же сказал, он идти в замок, и там находится эта херня. У нас испытывает или чего он хочет с нами сделать? Собственно, вот этот Гейзенберг. Пока, а. магнита <с -магнета> Давай скажи, что одновременно. еще потянуть надо. <с -магнета> так. Да Та ебать. Да ну! Не заметил. Во-первых. Блять. Покиньте помещение. Молодой человек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уярю. Записаны на сегодня? Нет. Да собака! Прикорми их мясо мы там, блядь. Да, блять патронов нету, съели все, умираю. Очередь зарядил. А где тот? Где Лысый, блядь? Лысый ты где? Ебать нахуй Серьезно, их сейчас будет дохера что ли? Походу да Да блядь! Не, ну это все, это надо было сразу туда снимать. Сейчас я вообще не знаю Да блин, ну стреляй Итал! Спокойно, сейчас все будет Нажимай кнопки. За мной пришел что ли? Ты пошел то да Ты чего так долго, Блять, серьезно? Больно. На тебе в пятку пука. Собака. а, -а, -а, -а! Уебался. Упал. Ой, все, блин, упал. Умираю, умираю, умираю. Короче, надоел. А это света шумовая, блин. У меня патронов-то нету, да? Походу. Ой, патронов аптечки. Подожди, нет. Сейчас будет. Покупали. Слушай, куда я упал-то? Я даже что-то не сообразил, блин. Он за мной бежит? Блять, ты не беги за мной, может, а? Спасибо. Ой, блин. Вот это я сейчас вообще что-то налажал. Дофига. Раз. Раз. Прям много. Прям пиздец. Ну. Бывает. Не смотри на меня строго. Не суди меня. Господь мне судья. Вот, собственно, мы и замок пришли. Крепость. Ну, крепость, замок, блин, какая разница. Тук-тук! Что-то мне кажется, все-таки сейчас будет этот бородатый огромный дед. Потому что, как бы, а кто тогда? Я так понимаю, мы заберем. А... Последнюю часть розы. И нам предстоит с ним столкнуться, с этим дедом. А, пришли. Есть. Волчил логово. Да. Видимо, это логово ха <свист> Хера Угадал! Не, ну сейчас будет махать! Аптечка! Да ну вы затрахали, сколько можно! Перерыв нахуй! Или у вас перерыв на обед как раз-таки? <свист> <свист> а, да блин, ну Откуда ты взялся, ты, собака? Нита, ну ударь его! Вот ты собака, а! Ну давай! Да ну хорош! Ой, почему у меня патроны заканчиваются в самый на, на, вот нужный вот момент? Блять, не приседай! Ну-ну-ну, давай! Внизу его надо! Ебать вас здесь, конечно! Где? Где? Что? Почта... Не понял <связывая> Блять пизда <связывая> <связывая> <связывая> Ну все, Катапультируемся нахер И и и Да это вообще это жопа какая-то Жесть Аптечка? Все, больше нет патронов Блин, не попал А теперь попал Ой-ой-ой-ой-ой У нас сегодня война, блин Воюем, война Охотник на оборотней Но я хотел пальнуть уже, он да ну! Да хорош! Да блять! Серьезно! Мне может куда-то надо бежать. Потому что их что-то вообще пиздец. У меня не ни, ни патронов, ничего, их прям хоть жопой жжу, пацанов. Еба. Ну нахер пожалуйста. И чё? Так, ну, сюда, по-моему. Ну, блин, просто я не знаю, если с ними воевать, это а тоже, блядь, ебанешься. Да ебать! Ну вот надо было... Сейчас. Ну. Да ну ёпта, за ногу тебя 10 раз. Ой, так, револьер револьер, э, револер. Давай пока так сделаем. Патроны. Патроны. Все. Это какие цветы фугасные его. Ладно. Блять. Ебать! Да ну и тут схватит, ну и Ой, заебли, а! Ой, заебли! Да, не прыгайте мне на лицо! Не, ну это пиздец, это все! тут Вовремя ты вылез! Да, короче! Сколько денег уже? 28 тысяч! Нормально. Алё, братан. А как поднять бабла? Я тебе сейчас стрельну, Какой? блядь. Здоровый. Да ну вы чё?! Подожди, я растерялся. Нахуй, Нахуй короче. Я пошел. Где гранаты? Я все, блядь, сейчас тебя кину, сучара, блядь. Еще, блядь. Еще, блядь. Так, а... Ấy... А, э, э, э, нет. <s Common> <schooling> <sammo> а, да. А, стреляй. Нечем. Пизда. <theCUBE surely tomar downScript> ну это, блядь, пиздец. Ты что, угорайте Где, братан? У меня нет патронов, понимаешь? Нет патронов, ты собака такая! Дай перезаряжусь. Не нравится мне эта серия, не нравится. Нет жизни, нет патронов. Ничего нет. Так, ну здорово упал. Упал, упал, это где? Отлично, сыграли серия. Все, лутаем по дорожке. Ой, блин, а, а куда? Выходим. Заебли. Ой, как вы меня заебли, а. Ой. Блин, налажал в этой серии вообще капец, блядь. Жопа просто. Револьвер я не хотел тратить. Не хотел. Так, надо срочно к другу, потому что патронов прям не хватает. Отлично. Ну, да, собственно. Патронов не хватает, а я козу убиваю. Да, молодец. Пять баллов. Ж, а было сохранение. А где было сохранение? Подожди. Подожди. Ой, так, ладно, подожди, время уже. Предлагаю на этом закончить сейчас. Опять, блин, получается, что босс напоследок остается. Ну а что поделать, что поделать? Волче логово, волчи логово. Сегодня с тобой настоящий охотник на оборот не Чувствуешь себя? как в фильме, фэнтезийно, Или фантастическо, так, фантастика это у нас что, фэнтези, это что-то околосказочное, да, фантастика, ой, короче, ладно, разберемся, ой, все, и мне стыдно, я слишком много тупил сегодня, но я постараюсь исправиться в следующей серии, а на этом сегодня закончим, всем до встречи в следующих сериях и всем пока-пока.